Добрый день. Мы с Краснодара приобрели данную технику от надежного поставщика. Техника была заказана, изготовили короткие сроки, получили. В целом никаких вопросов, все очень достойно, все достойно. В общем, всем рекомендую.